Сотрудники пограничной службы нашли контрабанду во время осмотра трейлера, который въезжал из Украины через пограничный переход в Гребенное. Животные были спрятаны в мешках в одном из багажников. Водитель задекларировал груз как черве для рыбной ловли. В связи с контрабандой против 42-летнего гражданина Украины сотрудники службы начали уголовную фискальную процедуру, изъяв тысячи злотых. Мужчина пояснил, что посылка с червями была отправлена из Львова. Неизвестно должен был забрать ее в Варшаве. Предварительные выводы показывают, что обнаруженные пиявки принадлежат к видам, охраняемой Вашингтонской конвенцией. Жительница Белогарда, западнопоморское воеводство, хотела выбросить мусор, но возле контейнеров обнаружила тело 80-летнего мужчины. Она вызвала скорую помощь, но, к сожалению, жизнь мужчины спасти не удалось. Как нам стало известно, погибший – это местный житель. Причина смерти мужчины пока неизвестна. Делом занимается полиция и прокурор. Трагедия в аэропорту при левой Зеленой Гурой. В воскресенье перед полуднем разбился небольшой частный самолет. На место крушения оперативно прибыли маршины Зеленогурской пожарной охраны, которые проводили спасательную операцию. К сожалению, в результате аварии при попытке посадки пилот погиб на месте. По неофициальным данным речь идет об одном из самых богатых поляков. Аварию расследует Государственная комиссия по расследованию авиационных происшествий.